Всем привет-привет и добро пожаловать на канал я воля Сегодня я хочу вам показать свой кукольный домик, который мы собрали своими руками. Все ссылки на данный товар под этим видео. Обязательно загляните в этот интернет-магазин и возможно выберите себе кукольный домик. Также дальше в видео я покажу, как мы собирали этот домик и как мы играем с соли в этот дом. Если вам нравится это видео, обязательно поставьте лайк, я буду очень рада и подпишитесь на канал. И всем приятного просмотра. К домику прилагалась очень понятная инструкция. Все детальки пронумерованы, так что несложно понять, как его собрать. Каждую детальку мы приклеивали на клей. Для начала собрали основание для домика, приклеили полы, потом приклеили стены, сделали окошки, повесили занавески. Сделали мебель, также и мебель приклеили, сделали предметы интерьера. Все вместе соединили и получился красивый кукольный дом.